Привет! Это Михаил и Компьютерная грамота. И сегодня я расскажу о самом удобном способе сделать скриншот на Windows 10. Ранее мы рассматривали возможность сделать скриншот при помощи клавиши Print Screen, которая позволяет нам скопировать видео с экрана в буфер обмена, после чего вставить его в один из графических редакторов, текстовый редактор и так далее. Также мы смотрели вариант при использовании Print Screen в сочетании с клавишей Alt, когда у нас делалась фотография не всего экрана, а активного окна, и инструмент-ножницы, три стандартных инструмента Windows. Также есть дополнительные сторонние средства, программы вроде Джокси и ей подобных, но Windows, начиная с восьмой версии, появился еще один очень удобный способ по созданию скриншотов, который позволяет нам получать картинку сразу, без копирования в буфер обмена, без последующей ее вставки куда бы то ни было. Итак, для этого нам просто потребуется в сочетании с клавишей Print Screen нажимать не клавишу, а эту а клавишу, которая находится с ней рядом. Print screen вместе с клавишей Windows. При нажатии происходит некий эффект фотографии, как будто мы пользуемся фотоаппаратом и делаем фотосъемку. Оп. И после этого мы понимаем, что скриншот создан, осталось только найти, куда же он попал. Мы идем в Проводник, открываем папку с изображениями и находим в ней стандартную папку «Снимки экрана». Именно сюда автоматически попадают скриншоты экранов, которые мы делаем с сочетанием клавиш Windows Print Screen. Чтобы продемонстрировать еще раз, я еще раз делаю скриншот таким образом, и здесь появится еще один снимок. Снимок готов. Таким образом можно мгновенно делать скриншоты, сразу получать готовые картинки в соответствующей папке и уже пользоваться ими. Это был Михаил и Компьютерная грамота. Сегодня я рассказал, как быстро сделать скриншот на Windows 10, а также на Windows 8, сочетание клавиш Windows и Print Screen. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. А также посещайте наш сайт pcgramota.ru и наши социальные сети. И не забудьте подписаться на канал Компьютерной грамоты в YouTube. Всего вам доброго!